Часть украинских беженцев, которых принимает Молдавия, стремятся попасть в Румынию. «Мы решили открыть зеленый коридор в сторону Румынии. Я здесь, чтобы наблюдать за тем, как идет операция. У нас есть прямой поезд между Каушанами и Ясами. Румыния – член Евросоюза, но в Шенгенскую зону не входит. Тем не менее, оттуда гораздо проще добраться до других европейских стран. From Odessa, from I... «Я из Одессы, с Украины. Я уехал потому что на Украине очень плохая ситуация. Мой отец беспокоится за меня и сказал мне уезжать из страны. Я поеду в Италию». После того, как Майя Санду стала президентом Молдавии в конце 2020 года, республика усилила интеграцию с Румынией и Европой. Правительство Молдавии надеется на вступление в ЕС, а вот быть членом НАТО, как и соседняя Румыния, не хочет, желая оставаться нейтральной страной. «Принцип нейтральности прописан в нашей Конституции. Мы будем добиваться вхождения в состав ЕС, но не будем добиваться членства в НАТО». к НАТО и Украина. Страна добивается присоединения к военному блоку около 30 лет. В 1992 году Украина присоединилась к Совету Североатлантического партнерства. В 2002 появился документированный план взаимоотношений с Альянсом. Вопрос вступления Украины в НАТО рассматривался на Бухарестском саммите в 2008 году. Грузию тогда не приняли из-за неразрешенных территориальных проблем, имея в виду Абхазию и Южную Осетию. Украине сказали, что население страны к этому не готово. После событий Евромайдана в 2014 страна снова взяла курс на вступление в ЕС и НАТО. Владимир Зеленский в 2019-м сделал скорейшее вступление в ЕС и НАТО частью своей предвыборной программы. Тоже для Украины. Я хотел бы определенности для Украины. Если мы говорим о НАТО, мне бы очень хотелось получить от Джо Байдена конкретику, да или нет. Я понимаю, что это должна быть согласованная позиция членов Альянса. Тем не менее, мы должны получить четкие даты и вероятность этого для Украины. Главным противником вступления Украины в НАТО выступила Россия.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 вот о чем речь но ну, поймите же вы в конце концов в нато тогда ответили что учитывают озабоченности россии но не собираются руководствоваться мнением страны вне блока. «Любая суверенная независимая нация, конечно, имеет право выбирать свой собственный путь, включая то, каким образом она будет обеспечивать собственную безопасность. Так что отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина, и никто другой». 24 февраля Зеленский обратился к НАТО с просьбами о помощи. США и страны Блока ответили, что продолжат обеспечивать Украину оружием и деньгами, но вводить войска на ее территорию не будут. «Союзники НАТО, включая Канаду, США и Испанию, размещают в Латвии сотни дополнительных военнослужащих. Мы защищаем и защитим каждую пять Латвии и защитим каждую пять всей союзной территории». Владимир Зеленский говорил, что Украину все бросили. А 9 марта в интервью американскому телеканалу ABC News заявил, что охладел к вопросу вступления Украины в НАТО. «Что касается НАТО, то я давно охладел к этому вопросу, потому что мы поняли, что НАТО не готов принять Украину. Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией. Мы никогда не будем умолять о чем-то на коленях. Мы не будем такой страной, и я не стану таким президентом». Зеленский также рассказывал американскому телеканалу, что готов обсуждать с Россией статус ДНР и ЛНР и другие спорные вопросы, включая Крым. Грузия претендует на вступление в НАТО с 2006 года. В 2008 в Бухаресте Грузии, так же как и Украине, пообещали, что со временем она станет членом альянса. Более 10 лет продолжалась интеграция Грузии и военного блока. В 2018 году была достигнута договоренность о строительстве военного логистического центра НАТО в Грузии, третьего объекта альянса в стране. В 2020 году Столтенберг сообщил, что у НАТО к Грузии есть четкий посыл. И заключается он в том, что блок демонстрирует в Тбилиси сильную политику. Поддержку. В начале марта текущего года канцлер Германии Олаф Шольц назвал правильным решением отказать Украине и Грузии в приеме в НАТО, заявив, что такой вопрос сейчас на повестке не стоит. Литва, Латвия и Эстония присоединились к Альянсу в один день в 2004 году. Страны Прибалтики – единственные бывшие республики СССР в составе НАТО. Стран, которые раньше входили в так называемый соцлагерь, там гораздо больше. Это Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, а также государства, которые образовались после распада Югославии и Чехословакии – Хорватия, Черногория, Северная Македония, Словакия, Словения и Чехия. Сербия не является членом НАТО, но имеет с альянсом ряд соглашений. В частности, Белград взял на себя все обязательства, равные тем, которые имеют постоянные члены НАТО. С 2012 года страна – кандидат на вступление в ЕС. Олаф Шольц призывает страны ЕС к осторожности и не считает, что вступление Украины возможно в ближайшее время. Очень важно, мы... «Очень важно, чтобы мы сохраняли хладнокровие, чтобы мы были такими же ясными и решительными, какими были, и оставались осторожными. Потому что это наш долг – не допустить распространение этого конфликта за пределы Украины. Это наша общая позиция. Вот почему мы все действуем сообща с такой осмотрительностью. И это то, что нужно сделать». Глава европейской дипломатии Жозеп Барель подтвердил, что вопрос членства Украины не стоит. На специальной процедуре для Киева настаивает Зеленский. Мы звертаемся до Европейского Союза. Мы обращаемся к Европейскому Союзу по вопросу безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами. Но наша цель быть вместе со всеми европейцами, и главное быть на равных. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что мы это заслужили. Я уверен, что это возможно. 1 марта Зеленский обратился к Европарламенту, призвав поддержать вступление страны в ЕС. Le président Zelensky a quelques instants. Несколько минут назад президент Зеленский смотрел нам прямо в глаза. Он открыл свое сердце и сделал заявление, которое мы сейчас услышали. Это официальная просьба к ЕС о включении Украины в список кандидатов. Нам придется действовать в сложных обстоятельствах. Мы знаем, что в Европе существуют разные мнения при оценке ситуации, разные взгляды на этот вопрос. Европейская комиссия должна будет подготовить заключение, на основе которого Совет уже будет предпринимать действия. 3 марта премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашев Вилли сообщил, что подал заявку на членство в ЕС, хотя ранее обсуждалось, что запрос будет направлен не раньше 2024 года. Уже что они Там «Можно гордиться тем, что с 2014 года последовательная деятельность нашего правительства при поддержке нашего общества позволяет Грузии как ассоциированному государству партнеру Евросоюза успешно выполнять обязательства в соответствии с соглашением, все больше сближаясь с Евросоюзом с правовой, экономической и политической точек зрения». 3 марта заявку о присоединении к ЕС направила и президент Молдавии Майя Санду. «К сожалению, подача заявки на членство в ЕС не означает автоматически что нас принимают в ЕС. Мы все понимаем, что это серьезный путь, и мы готовы. И очевидно, здесь нужны совместные усилия всех граждан и всех работников государственного и частного секторов. Еще в 2021 году Украина, Грузия и Молдавия договорились о создании ассоциированного трио для скорейшего вступления в ЕС. Пока история ЕС не знает примеров ускоренного приема в члены Союза, на чем настаивает президент Украины. Порядок действий един для всех, и процедура достаточно длительная». От подачи заявки до вступления проходят годы. Последней страной, которая стала полноправным членом ЕС, была Хорватия. Она вошла в Союз в 2013 году, а процесс принятия занял 10 лет. Турция подала заявку в 1987 году. Кандидатом стало через 12 лет. И до сих пор дальше этого статуса не продвинулась. Противники вступления утверждают, что Турция не соблюдает ключевых принципов, ожидаемых от демократии, таких как, например, свобода слова, прав человека и национальных меньшинств. Еще одной проблемой является кипрский конфликт. Евросоюз и большинство стран считают Север Кипра частью республики Кипр, населенной греками-киприотами. Однако де-факто эта часть острова контролируется правительством Северного Кипра, признанным Турцией. У государства, ассоциированного трио Украины, Грузии и Молдавии, из-за территориальных споров сложные отношения с соседями. У Грузии – это Южная Осетия и Абхазия, в Молдавии – неразрешенные противоречия с Приднестровьем. В России тему членства Украины в ЕС комментируют осторожно. Вопрос о вступлении Украины в Евросоюз другого разряда, нежели вопрос о ее возможном принятии в НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ЕС – это не военно-политический блок, а значит, эта тема лежит в другой плоскости. За ускоренную процедуру вступления Украины в ЕС высказались восемь лидеров стран Союза – все из Восточной Европы. Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Словения.